Эмиграция наша. Я говорю, теще, Софья Генриховна, скажите, пожалуйста, не найдется ли у вас свободные минутки достать швейную машину и подшить мне брюки? Ноль внимания. Я говорю, теще, Софья Генриховна, может я как-то недостаточно вас прошу? Я до сих пор в не подшитых брюках, люди смеются, я наступаю на собственные штаны.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 как я вас прошу, достать швейную машинку и подшить мне брюки. Я, конечно, могу подшить брюки за пять шекелей, но если вы старая паскуда, волокли на мне эту машинку 5000 километров, а я теперь должен платить посторонним людям за то, что они подошьют мне брюки, то я не понимаю, зачем я вез вас через три страны, чтобы потом мыкаться по чужим дворам.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 Твоя мать отбилась от всех. Тогда я сказал теще. Софья Генриховна, сегодня пятый день, как я мучаюсь в подкатанных штанах. Софи Генриховна, я не говорю, что вы старая проститутка. Я не говорю, что единственное, о чем я жалею, что не оставил вас там гнить, а взял сюда, в культурную страну. Я не говорю, что вы испортили нам всю радость от эмиграции, что вы отравили каждый день, и что я вам перевожу все, что вы слышите, потому что такой тупой и беспамятной коровы, как вы, я не встречал даже в Великую Отечественную войну. Я вам всего этого не говорю, ну, просто потому что не хочу вас оскорблять. Но если вы сейчас не найдете свободную минуту, не возьмете швейную машинку и не подошвете мне брюки, я вас убью без оскорблений, без нервов на глазах у моей жены Лизы, вашей бывшей дочери. Да-да-да, <режит> пусть Лиза возьмет. Что Лиза возьмет? У вашей Лизы все руки растут из задницы. Она себя пришьет к кровати. Это ваше воспитание. Софья Генриховна, я не хочу вас пугать. Вы тут как-то говорили, что хотели бы жить отдельно. Так вот, если вы сию секунду не найдете свободную минуту, не достанете швейную машинку и не подошьете мне брюки, вы будете жить настолько отдельно, что вы не найдете вокруг себя живой души, не то что мужчину. И ваши попытки выйти замуж за отца моего товарища будут разбиты в такой пух и что люди, увидя вас, просто будут переходить на другую сторону улицы. Что вы носитесь по квартире, как старая бандерша? Что вы хватаетесь за телефон? Это же не вам звонят. Вы же не видите, как я лежу без брюк? Вы же не можете достать швейную машинку и подшить мне брюки? Да, да, да, да, да. Все. Я на этом ухожу, я беру развод. Я на эти пять шекелей выпью, я удавлюсь.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 Может, сказал я, но я хочу дать заработать тебе.